Сделать это тоже несложно что вам необходимо сделать когда вы ляжете скажите себе сейчас как только я расслаблюсь и досчитаю до 0 я засну и после этого начинайте считать ваш счет должен быть если вам 70 лет начинайте от 80 если 40 лет от 50 если 20 от 30 то есть к своему возрасту плюс 10 и начинайте считать на вдохе и на выдохе одну цифру то есть у меня допустим 50 вот я буду читать 60 59 58 57 56 50 вначале можно сказать когда считаю до 0 засну. ну и медленно считайте обязательно заснете если не получается заснуть на вдохе произносите он мысленно а на выдохе как можно длиннее делайте выдох и произносите мысленно слог со со